Да, Из yeah. знаменитые античные тачки. Тут что-то есть <laughs> древние люди. Держки какие-то. Привет, друзья. Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Это у нас Ваня, Маша и Кирилл. Смотрите, в этом выпуске мы покажем, как же выглядит древний античный город Сьедра. Прямо по Далани, много интересного, то, чего вы не знали. Кирилл нам расскажет, что он все знает. Поехали. Ну вот поднялись, упыхались 400 метров над уровнем моря. Маша герой. Ну что, друзья, мы поднялись на высоту и теперь здесь поверх красивые виды, во-вторых, античный город Седра. Это то место, которое я рекомендую всем посетить, если вы находитесь в Алании недалеко от Газипаши. Ну не промажете, тут есть указатели. И вот сейчас Кирилл показывает своей семье это замечательное место. Кирилл увлекается историей, много где побывал и уже не первый раз здесь в пору проводить ему экскурсию. Вот я его попрошу давать оценку тому, что мы увидим. Ну, что можно сказать. Обычный античный город, коих здесь, в общем-то, много. Каждый, через каждые там 5-10 там, километров здесь какой-то античный город. Какое-то состояние похуже, какое-то получше. Но, собственно, так как я увлекаюсь реальной историей, я понимаю, что это все совсем недавнее наше прошлое. Это вот буквально там порядка 300 лет назад был потоп, который огромной волной сначала снесло все, что можно было снести. Почему здесь, собственно говоря, остались античные города? Они такие же города были на территории Руси, там и... но там все это дело погибло. Вот. А здесь это осталось, потому что волна сюда уже дошла, остаточная ее часть. Во время последнего потопа, который был там по разным... В общем-то, из разных источников, от разных исследователей, вот. Там, то ли он в районе 1700 года был, то ли 1502-1508 год происходил. происходил подъем воды где-то на 200 метров, потом через какое-то время, порядка 50 лет, опустилось еще метров на 50. То есть 120-150 метров вода поднялась, поэтому по побережьем там Черного Средиземного моря вот на этой глубине очень много затопленных античных городов. Это То есть... все было хорошо отштукатурено, здесь везде была керамическая черепица, которую вот, мы обломки ее можем видеть прекрасного уровня работы вот колонны например это все они от... совсем гладкие вот давай поближе да, покажу и... то есть реально гладкие вот вот, вот. поближе даже покажу сейчас так не делают уже не могут потом. и да весной здесь просто кишели черепахи это красиво интересно необычно очень интересные здесь э, гладкие артефакты всяких исторических э, ценностей культурного наследия а ваня нашел что-то очень интересное Вань что ты нашел это античные тачки. Так, ну-ка где? Вот. О, вот античные тачки, знаменитые античные тачки. Секрет раскрыт. Мне кажется, правительство пытает скрыть все это. Потому что здесь также я нашел довольно много оборудования. Понятно, что это все античное, Несомненно. Благо это не убрали. Мы можем насладиться произведениями старых архитекторов и инженеров. Видим вот, например, арки, в которых стояли явно какие-то, скорее всего, скульптуры. Вот, все это было покрыто красиво штукатуркой. Все было очень красиво и великолепно. Так, а вот это вот говорили про отливы какие-то, что это такое? Вот здесь, но это явно отливка. Либо, ну, маловероятно, что это фрезой делали, это проще отливать. Я знаю, что есть много всяких вариантов истории, которые трактуют так или иначе. Ты привержен настоящей истории, назовем так? Есть люди, которые вот так называем альтернативную историю преподают. Есть всякие YouTube каналы, книжки. Расскажи, пожалуйста, немного об этом. Ну. Я предпочитаю называть альтернативной истории Это ту историю, которую преподают в школах. Это абсолютно альтернативная история. Очень веселая, туповатая версия, которые вообще, у которой концы не, с концами не сходятся. А я, как бы, увлекаюсь реальной историей. И могу посоветовать реальных корифеев реальной истории такой каламбурчик получился. Такие люди, как Олег Павлюченко, канал I Speak на YouTube можете найти. Андрей Кадырчанский, Абарин а Юрий. А вот да, с шикарным видом. Здесь трон есть, вот там вот, на котором мы как-то сидели и фотографировались. А вид здесь вообще абсолютно шикарный. <музыка> Там еще, как минимум, этажа то и два. И вот как раз с машиной разговариваем о том, что здесь вот, когда смотришь на все происходящее, понимаешь, что это очень монументальные строение Вот мы идем в такие, можно сказать, узкие катакомбы, потому что там есть остатки мозаичной плитки. Вот давайте я вам сразу, не проходя туда вглубь покажу вот эту вот. Мозаику, я правильно понимаю, мы же хотели показать, да? да? Вот. Виды, виды постоянно отвлекаешься на красивые виды. Ну а сейчас с Кириллом по такой лестнице поднялись и уперлись. Вот что это такое, Кирилл? Что это вот за... вот лестницу откопали? Немного. А вот дальше перестали откапывать. Я вот понимаю, лестница, действительно, строение. она идет, идет, идет, идет, вот, идет. А дальше идет. А потом раз задают. так. И видим здесь тупичок. Вот, мы видим тут обломки, но, видимо, это горшок, вот здесь вот, то ли пальцами, но для пальцев узковато немножко, может, женские пальцы, может, детские. Какой здесь шикарный вид, вот отсюда вот видна утопия, это э, отель, который, в принципе, многие проезжают, когда едут из Алании в Газипашу, а вот Махмутлар, навряд ли кто-то видел его с этого ракурса, посмотрите, как выглядит сейчас небольшая дымка, но, тем не менее, видно, что это Махмутлар. Вот сейчас будем идти по этой каменной реке. Маша? Вот, лестница. вот эта лестница не может быть. Да точно говорил. А с как ты думаешь, с... зачем? Куда она вела? Куда вела эта лестница? Снизу вверх. А можно наоборот Но ну, сейчас для нас конкретно сверху вниз. И вот как раз видимо вот это была лестница вверх, поднималась между городских каких-то подстроек, и она вся завалена обломками камней. Возможно, того же самого города. Behind us. So let's get... А мы с Кириллом подойдем поближе и посмотрим, что же там. <соспитут> ага, что это? Там Кирилл, что это такое? Это церна. Смотрите, насколько э, геометрически идеальные формы. Весной она была наполнена водой как минимум наполовину, ну вот мы видим даже след. Угу. То есть, в древности здесь хранили воду? Ну, запасы воды, конечно. Да. Вот, либо глубокий бассейн, с который мы ныряли, да. а может и то, и другое. В любом случае, друзья, 400 метров над уровнем моря и здесь фактически цивилизация. Откуда она взялась? Кто это сделал? Зачем? Ну, друзья, уже глубокий вечер. Находились вниз вверх. Очень много интересного. Спасибо большое, друзья, что составили компанию. Если вам будет интересно еще какие-нибудь места, обязательно пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть. В описании к этому видео будет больше дополнительной информации. Ну а теперь хотелось узнать у участников нашего похода экскурсии, что же понравилось ну и вообще ощущения. Ваня монументальность этого города. Маша мне цистерна очень нравится. Кирилл. Согласен с предыдущим Ну и мне тоже больше добавить нечего. Все было отлично. Спасибо. Дин-дон-дэм. Ассалям. Гиле-гиле. Ну и наконец просто чао, друзья. Пока. Граждане Сиедры, ну и земляне, пусть у вас все будет хорошо. Главное, нет войны.